Причем воскресные школы были идеей общественности. Во всех губернских городах на них начали собирать средства из собственного кармана. Не думайте, что предки наши, жившие полтора века назад, были богаче нас с вами. Я вот другое сказал, что их духовный опыт был гораздо более человеческим, нежели чем опыт нас после XX века и того, что в нем с нами произошло и продолжает происходить сегодня. Воскресные школы открывались десятками в течение трех лет. В любом городе, удавалось собрать несколько десятков тысяч рублей, они появлялись. Им подгадили... Революционер-демократы. В нескольких из них они пытались в 1960-61 году вести революционную пропаганду среди простого народа, который в ней ничего не понял. Зато это заметили, об этом сообщили полиция и третье отделение императорским распоряжением, оформленным министерством Воскресной школы, были закрыты все до разработки положения о них. То есть на очень долго. Ну и, наконец, последняя непозначимость, но в номенклатуре того, о чем мы говорим, про просвещение женское образование. Наконец, был поставлен вопрос о среднем женском образовании. Раз. И о допуске девушек. Вольнослушатели университета 2. Значит, гимназии и реальное училище стали открываться женскими. А высшем образовании официально вопрос не был разрешен, но до покушения Каракозова разрешалось посещать лекции девушкам и молодым женщинам и вообще вольнослушателям после покушения Каракузова было запрещено. По вполне понятной причине университеты стали рассматриваться как рассадники революционных взглядов. В 1971 году начало высшего женского образования это высший женский курс. Они же известны еще как Бестужевский курс. Новый. Только лишь в 20 веке, в начале 20 века, девушки уже на общих основаниях стали допускаться в университетские аудитории. Вообще надо сказать, что женский вопрос МЛСП был очень острым в конце 50-х, начале 60-х годов и волновал образованное общество и любую маломальски интеллигентную личность весьма и естественно смыкался с вопросом о социальных изменениях и о социализме, городская реформа, безумно интересно Необходимость городского самоуправления ощущалась уже в Николаевское правление. Естественно, к этому были весьма существенные препоны общеполитического характера. Фактически при Екатерине, городовое положение не было доведено до реализации окончательно. При Павле оно было ликвидировано, при Александре скорее на бумаге восстановлено. При Николае Павловиче, естественно, все замерло. Но в 40-е годы Министерство внутренних дел, этот вопрос снова был поднят. Молодым еще совсем тогда. Николаем Алексеевичем Милютиным. Собственно говоря, это была первая реформаторская проба пера. На его счастье министром внутренних дел был Перовский. Это брат того Перовского, который отец Софии. Тогда довольно либеральный деятель. Короче говоря, Милютин вот тогда в первый раз привлек Самарина, еще ряд лиц, Ксакова, Ивана естественно, не Константин. Вот. И они, собрав материал часто на местах о положении дел в городах европейской России, он стал готовить проект городского самоуправления. Ну, естественно, в масштабах России проект не прошел, но, о чудо, в Петербурге Столичному граду было даровано самоуправлением. Граждане столицы были разделены на пять классов. Потомственные дворяне, владельцы недвижимости, личные дворяне, чиновники и разночинцы, капиталисты-предприниматели-купцы, мещане, и, наконец, цеховые мастера, то есть ремесленники с патентом. Дальше вы удивитесь, сколько же они выбирали гласных в городскую думу. 500. Вот как это прошло, непонятно. Но разреши, государь-император. А уже собрание гласных выбирало городскую думу и городскую главу. Таким образом, столица получила ограниченное самоуправление накануне Крымской войны. По ее окончанию в конце 50-х в порядке эксперимента городовое положение Петербурга было распределено на Москву и Одессу. Торговые ворота на Черном море. Но было понятно, что нужно это все уже делать в общем масштабе России. Разработка заняла два года. В основе лежал Милютинский проект. В Государственный про э, совет проект городового положения был внесен 31 марта 1866 года. Через пять дней Каракозов стрелял в император Александра II. Смотри выше, что он натворил. Проект пролежал в госсовете два года без движения вообще. Боялись даже прикасаться после этого. За это время Валуев перестал быть министром внутренних дел. Теперь был Тимашев, тот самый, который попал в историю государства российского от гостомысла до Тимашева, стараниями графа Толстого. В 68 году Государственный совет послал Тимашеву проект на рассмотрение как новому министру. Что не хорошо же, не он же его составлял. Тимашу продолжал его еще год, внес очень незначительные изменения и отправил снова в Государственный совет. Дальше. Государственный совет разослал этот проект с ведущим людям. То есть вот такая форма, несмотря на политическую реакцию, сохранялась. То есть специалистам и общественным деятелям. И вот тогда-то произошла самая неприятная штука, которая продержалась до 905 года. Они лишь предложили внести существенные изменения в избирательную систему, пойти по тому варианту, который существовал в Пруссии. Что это такое? Никаких пяти социальных групп, а три класса. Зависящие от размеров собственности. Крупная собственность, средняя собственность и мелкая собственность. И получается, что каждый из этих классов выбирал одинаковое количество гласных. Ну, получалось, что голос крупного собственника одного равнялся где-то, наверное, нескольким десяткам голосов средних собственников и нескольким сотням голосов мелких собственников. Вот так. Городской глава фактически был главным распорядительным лицом в городе. Одновременно с этим он же был и председателем собрания гласных городской думы. То есть глава исполнительной власти возглавлял и законодательную власть города. Естественно, что он всячески мог контролировать деятельность городского собрания и направлять его в нужном властям русля. Губернатору городские власти подчинены не были, они подчинялись Сенату но губернатор имел право надзора за их деятельностью в исполнении финансовой дисциплины. А вот дальше начиналось самое неприятное: источники доходов самообложения было в самом положении о создании городского самоуправления ограничено по источникам. Размер самообложения с имущества с его Одного процента его стоимости. При этом, кто определял стоимость, сами собственники. То есть глаз. Понятно? Естественно, по старой русской привычке они стремились стоимость имущества. Что сделать? Занизить. Чем занималось городское самоуправление? Узкокоммунальными проблемами. Не более того. Но мало этого, на средства свои оно должно было частично содержать городскую администрацию, то есть чиновников, и городскую полицию. То есть на, собственно говоря, городские нужды оставалось не так уж и много. Рабочие, подъемщики, слуги, вот все, кто работали по найму, вообще выключались таким образом из участия в выборе гласных и тем более влияние на управление города. Это положение было введено в 1870 году. Да, я понял, я почувствовал, Володенька. Думается, что так, как наступило 10 вечера то, конечно, военная реформа у нас переносится на следующую нашу встречу. И это будет логично. Второй половиной следующей встречи будет внешняя политика, не вся. Еще. Итак, анонс, да, Полуденька? На следующей нашей встрече мы разберем военную реформу и начнем... Проблему внешней политики России от Крымской войны и до, скажем, конца 60-х годов. Вот так.